Доброго времени суток, я Ник Вейдин, я начинаю прохождение For Horizon. ну, как вы вам можете как сказать, я не знаю, по-вашему. И, что же я хотел вам сказать, извините, что долго не записывал ролики, я очень сильно был заколупанный, и не мог записывать ролики, но сейчас я буду почти каждый день, каждый день, наверное, выходить, ну, вечером приходить с работы, записывать ролики но у меня на работе на один, как бы я работаю и в ночную и в дневную ну как бы я вам потом расскажу прям во время игры как бы сами понимаете я тут просто проходил ну, сами видите да просто от балды тут так по полазил по потренировался ну так что меня конечно не осужайте ну а мы начинаем Ну, я на низких не люблю играть, так что будем на нормально играть. Так что, начинаем. Ну, пока загрузочка идет, можно хотя еще рассказать что-нибудь о себе. Да, если честно, я ленивый человек, сказать честно вы скажете, да? Но нет, я не ленивый, я как бы записывать ролики не могу. С ночь кровью у меня такая сейчас беда опять случилась. Мне пришлось... Жесткий диск вместо SSD-шника на жесткий диск ставить. Ну, у меня как получается SSD-шник и жесткий диск стоит сейчас. А то было два SSD-шника, и я не хотел угроблять второй SSD-шник, поэтому мне пришлось нарезать на жесткий диск. И у меня игра не сохранилась. Почему? Потому что когда нарезал, то получилась такая фигня. Я вам так расскажу. Как бы вам сказать еще? Объясняю такую ситуацию, что. На жестком диске сейчас а даже игры загружаю. Э, с какого-нибудь этого вода. Оно бывает порой. Ошибку выдает. Я не знаю, как это работает. Я уже столько раз перепроверял. Жесткий диск в исправном состоянии. Все полностью. А что именно с ним? Вот сейчас вот, это For Horizon, да, вот примерно, я так вам расскажу. А, блин. Вот так. Игровой режим просто не включил на мониторе, блин. <связывая> я еще не привык к этому всему, но она долго загружается. Почему? Потому что она тоже жрет оперативную память. У меня 8 гигов оперативной памяти, поэтому <связывая> я не знаю, как она. Как много ягод! Ты у нас настоящий добытчик, Баст. Ну иди, еще немножко набери. Умница, хороший мальчик. Дети. Уходим. Она изгой, дети. Не смотрите. Ну-ка. Пойдем. что ж, начнем смотреть, осматривать здесь территорию. Но ну, как бы вам графика как? Я вообще особо так. Да, у меня, конечно, громко, наверное. Я не знаю, как у вас. А тут все равно хоть что туда, что туда идти. Это одинаково. А здесь ничего нету так. Побежали дальше. Раст не мне по таким Так. Надо выход. Не знаю, как вам на записи будет. Э -э слышно, не слышно? Э -э меня как хорошо. Потому что я не знаю. Я все менял по, нас по настройкам, что потом сказал, меня не слышно в этой игре. Сколько не проходил. Э -э -э Что-то виднеется. Ну, пойдем туда. Как ты говоришь, виднеется он. Вам... Вон там что-то близко. Передатчик. <свист> Ну это вообще не огоньки, так бы сказать. Так, ладно, это отключаем. Дверь. А если эта штука поможет найти выход. Так, посмотрели, пошли дальше. Я просто вот так на нее наводишь, чтобы она анализировала. Блять. Э, ладно, вот сюда чешим. Ну я так немножко поиграл, где она уже там взрослая была. И все такое. Как бы вот здесь. Сюда. Что за бред не понял? А, о, точно. Что-то я протупил. Я не привык к таким играм, как бы вам так объясняю. Сразу. Это нелегко, кстати, играть в такие игры. А это просто уже нажать и все, она откроет сама. Ой. Тут ничего ценного я все смотрел, когда играл. Конечно можем. Покажи, покажи еще не раз. Не мог сделать. Он у тебя за спиной. Привет! С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш. Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно можем. Да, я, конечно, хочу ]аешь. каждый день сейчас записывать, как бы работаю. Ну, тут ничего, изучить нечего. Ну, вроде как, я просто еще попробую так, посмотреть по трупам, так бы. Здесь, где трупы будут осматривать на всякий случай, потому что... Мне <кх> это нелегко. Вот здесь что-то было, мне кажется. Ну, так мне кажется. Трубики? О. Как они выстраиваются в очередь в общем зале. Как скот на бойне. Как это... все друг другу улыбаются. Чана раздает препараты, как будто жизнь это боль, которую нужно унять. Ну, с Новым годом, дорогой дневник. Можешь себе представить, мы правда устроили праздник. Ну, типа, попытались. Директор Эванс пригласила всех в общий зал. Не знаю, где она взяла праздничные колпаки. Это уже было чересчур. И вот часы отсчитывают секунды до полуночи, и я думаю, интересно, я. Давай всех облутаем. Так, случилось? к этому подойдем. Для потомков Отличный музей, директор Эверс. как будто я мало постарался для потомков как будто это не ради потомков и оказался в таком положении хватит достали меня эти под... и типа всегда хотела там побывать так и не сподобилась Суны. Мы все равно все посмотрим на всякий случай. И может мне этого достаточно? В тот момент, когда открылась дверь, я увидела... Молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей... То есть А, здесь смяты. нету. Извините. Пошли дальше. Подзабыл уже. И препараты эти, которые нам дал Ачана, это что-то? Ладно. Ребят. Он меня нашел. Ну, меня вроде, нашел? вроде больше здесь их нет. Ладно. Хвала, великой матери. Скорее, хватайся. Нечего тебе там делать. Давай. Это запретное место, Элой. Да упала я. Это железный мир. А это что, в волосах? Ничего. Ты нашла это внизу? Нет. Дай сюда. Нет. Элой. Такие вещи опасны! Нет! остаешь где хочешь пора заняться твоим обучением все пошли домой а завтра с тобой мы пойдем на охоту Хватит шептаться с этой игрушкой. Спускаемся в долину. За мной. Будь внимательной, Лой. Тебе нужно держаться рядом со мной и делать, что я говорю. Я знаю. У тебя еще не зажила рана после вчерашнего падения, так что с этого и начнем. Возьми сумку для лекарств, я скажу, что положить. Видишь вот это растение? Оно называется бальзам. Иди собери с него ягоды. Ну, сейчас мы медленно Хорошо. будем идти. А теперь съешь их. Все, съел. Да они горькие, зато могут спасти тебя жизнь. Всегда держи под рукой запас целебных ягод, цветов и растений. Где это мы? Это долина, часть объятий Великой Матери. Обятие? Эти земли оберегает племя Нора. Хищные машины здесь не бывают, как правило. Ну, пока мы кроем кроме цветов, пока мы охотились. Ниже по течению будет стадо машин. Я покажу тебе, как на них охотиться. Они опасны? Все машины опасны Лой. Их силу нужно уважать. Но с тобой буду я. Лой, он машина. Пригнись и живо за мной в заросли. В принципе, это несложно. По зарослям лазить, как ларык кровь же самое. Тихо, не высовывайся. Не Лой. Такие машины зовутся рыской. Надо уметь от них прятаться, иначе тебе здесь не выжить. Я покажу. Слушай и делай как я. Замри, пускай пройдет. Сейчас пройдет, тогда за ним пойдем. Теперь иди за мной вон туда, в заросли, и не шуми. Стоп, Извиняюсь. Еще один. Подожди. смс будто долбали приходить. Что за люди? Так, теперь за мной. Медленнее идешь, меньше шумишь. Пригнись и крадись. Шума совсем не будет. Ага. Подожди. Пока обучение тут пройдешь, думаю, время убьешь. Ну как вам в это в комментарии, сами напишите. Это был последний. Идем. Молодец. Тебя не видели и не слышали. Идем. Надо <клёх> уже совсем близко. Кто это? Отвернись. Почему он там? Тэп! Куда тебя понесло? Тэп! Ты где? Отвернись. Мы изгои, а он в племени. Может, ему не нравится в племени? Значит, он дурак. Ладно, пойдем искать стада. За мной. Почему ему не нравится идти изгои? и глупо, конечно. Ну, об этой игре ничего вот не видно? скажешь. Эти называются бегуны. А, Брысь! Ну, не испугались? Зачем ты их Чтобы показать тебе, некоторые машины убегают едва тебя завидев. Таким надо подкрадываться. Надо камушки собрать. Парь. А о он-то тут делает? Да, чуть-чуть я затупил, но надо? Или игра залагала, как обычно. Не волнуйся, мы их еще нагоним. вот увидишь А, было его подождать. Теперь иди найди пару камней, чтобы умещались в ладони. Зачем? Не спори, лой. Иди набери камней. Я, Я уже набрал. Покажу, что с ними делать? Годится. Идем. Это специально все было. Ну, сейчас мы будем передвигаться потихоньку. стада Сейчас будем бросать камни. Но камнем ведь машину не повредить. Нет, но можно отвлечь заманить в ловушку. Видишь, там рыскарь. Надо его убрать. Всполошит стадо, и тогда они все успеют разбежаться. Спалашит как? Машины общаются между собой, если не заткнуть им пасть. Стой тут наверху. По сигналу, бросай камни, гони рыскаря ко мне. Иди сигнала. Элой, брось ко -ка мне камень. Вот так. Теперь путь свободен. Забери из него детали для стрел. Хорошо. А теперь нарви стеблей древесника. Вот он растет. Хорошо. Ты уже нарвала стеблей древесника. Из стебля выйдет древка, из металлических деталей наконечник. Можешь сделать новые стрелы, если холчана пустеет. Не проблема. А этим есть применение. Пошли. Так, сиди в траве тихо и не высовывайся. Тебе попробовать силы в охоте Секунду. слабая машина но даже слабая машина может убить того кто не осторожен смотри внимательно шкура толстая но есть уязвимые места под вот глаза Что? спина Спине. Это его слабое место. Да, как ты догадалась? Ещё! Ещё! Сегодня ты справилась, но тебе еще много всего предстоит усвоить. Завтра опять потренируемся. Что это? Тот мальчик. Стропы испытаний. Идем быстрее. А, бегим, бегом, бегом, а то опять взял газ. Чмошник. Чмошное крышка. Был здоровый, быстро бегает. Да я ему в задницу всажу на Ну, Сейчас мы быстренько пройдем. Я так понимаю полетел рано или поздно они его найдут если я его жопу не спасу его не спасти рано или поздно машины найдут этого мальчика и растерзают его если я выстрелю Тогда хватит паника, и его затопчут. Но я вижу, куда они пойдут. Хватит уже сочинять. Правда, я могу прошмыгнуть. Не вздумай. Жестко. Что ж, пойдем. сейчас демон развернется нельзя чтобы они меня заметили Сейчас он по своей траектории пройдет анализирует. Ой, жопа анализирует дальше, а пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. не буду рисковать, не пойду так. Ну вот, видите, я бы не успел. Но если я же бы успел, мне все равно жопка пригорела. Ай, пальцы, пальцы, пальцы, пальцы. Мог пробежать, но я лучше тоже рисковать так не буду, сипка. Еще так пройду. Раз он только проходит, сразу туда. И, две, одна, ну, угнали. И вот он он, за углом. Что? Как ты прошла? <смех> <смех> ну пойдем, идем, идем, идем, идем. Давай, быстро, только, быстро, быстро, быстро, быстро. Так. Тихо. Ну тут это, это я немножечко на косе порил. Погнали, погнали, погнали, погнали, погнали, погнали. Блин. Жесть. Давно у меня такого не было в играх. Ну, видать, я просто поторопился. Так, не надо торопиться. Давай, давай, давай, быстренько, быстренько, быстренько, быстренько туда. Стой. Пока не пойдем. Давай, давай, Пускай он пройдет лучше так. На свое место назначения. И все, и пойдем. Три, две, одна, ноль. Пойдет осматриваться. Можно пройти. Так, <свят> ну, сейчас он туда пройдет сразу вроде. три, две, одна, но помчали. А теперь ждать, когда он пройдет, и все, туда. Все, он больше не повернется, поч почесали. ты все. В принципе, не сложно, просто я затупил, затравил. В ее богиня вас обоих. Она Пари, меня спасла. Я, я просто. Марий, замолчи. Они оба изгои. она безродная. Идем в сердце матери. Мальчик не должен был с нами говорить. Это запрещено. Пойдем домой. За мной. Я знаю дорогу. Замолчи, парень. Замолчи лучше. Замолчи, парень. Закрой свой рот. Уходи, безродная! Эй! Дети, уйдите оттуда. Собирайте ягоды. О, у тебя кровь. Дай-ка посмотрю. <съя> Ну-ка, не дергайся сейчас. За что? Ш За что они меня изгнали? Элой, сейчас не время. Кто была моя мать? Элой, я же говорил, нам не дано это знать. Матриархи отдали мне тебя еще младенцем. То есть матриархи знают? Все не так просто. Они знают? Элой, мы изгои. Как добиться от них ответа? От матриархов? Ну, есть один способ. Расскажи мне. Но это опасно! Как? И надо много лет учиться. Ну и пусть. Что нужно сделать? Скажи! Инициация. Обряд посвящения для молодых. Кто пройдет, станет воином. А самому лучшему матриархи дают награду. Награду? Да, все, что только пожелаешь. Я согласна. Я <с> справлюсь. Стану лучшей. Ну что ж, тогда пора приступать. Это будет тяжело. На это уйдут годы. Начинаем. Да, пошли. А вот он ее обучает. он куда-то ушел, ничего не сказал, это на него не похоже. Ну что ж, встретимся в следующей серии. Всем пока. Если вам понравился этот это ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А нам до скорых встреч!